Мой дом. О, Ичиго, давно не виделись. Вот Гаден наш сбежал. Да что это с тобой? Я уже подумала, что вот ты внезапно вернулся после столького времени, а на тебе лица нет. Прости. Мой из то не починили. И выгнали оттуда. Икуми. куми. Так, горячо! Ешь. Согреешься. Прости. Я ведь постоянно прогуливаю работу. если так искренне извиняешься, то изволь приходить сюда работать. С момента, как я наняла тебя, я чувствую себя твоей старшей сестрой. Можешь полагаться на меня, когда тебе это понадобится. Дети должны полагаться на взрослых. Что? Никого нет. И Куми, спасибо. Я пойду домой. Теперь все хорошо. Ничего, ты забыл кое-что? Пожалуй, завтра ему отнесу. Я слышал от Урахары, что происходит в обществе душ. И о том, что тебя вернули сюда. Сейчас ты не сможешь починить свой сломанный банкай. Ты ничего не знаешь о себе. <клышко> Раньше ты ведь сказала, что подождешь до того момента, пока я сам не захочу все рассказать. Сейчас это время пришло. Ты не шнигами, ты не простой человек. Твоя мама. Капитан! Капитан! Нашла! Ура, угадала! Я заставлю вас заниматься работой. Капитан Шиба. Я закончил работу с документами. Как и ожидал со следующего капитана. Но ведь следующим капитаном буду я, если судить по нашим званиям. И если такая как ты станет капитаном, то весь отряд развалится. К тому же я продолжаю тренировку банкая. Эй, Тошара, почему даже ты об этом заговорил? Кстати говоря, ко мне поступил один напрягающий отчет. О случай во время патрулирования города на Рукише, когда один из шинигами, пришедших туда, был убит. И вот только что я получил отчет за прошлый месяц. В прошлом месяце по Ибо еще два человека. Вы прямо сейчас зайдете туда? Ага, вернуть послезавтра? Нужно ведь доложить об этом главнокомандующему. Ничего. Очень скоро мы сможем отыскать отбросов Хирако Шинджи. Своими экспериментами по пустализации мы выманим их. Все идет по нашему плану. Как у тебя дела в школе, Масаки? Ты про меня? Ну да. Туда, здорово ходить каждый день, тетя. Как проходит святая тренировка? Ну, потихоньку. В каком смысле потихоньку? Ты понимаешь, в каком положении находишься? Ты последняя дочь семьи Курасаки, поэтому я приютила тебя, так как ты тоже, Квинси. Пожалуйста, прекрати. Тебя слышно даже снаружи. Где отец? На пятом поле. Масаки. И извини мою маму. О чем ты говоришь, Рю? Не проси прощать ее, ведь я не злюсь. Спасибо за угощение. Сегодняшние креветки Гриль были очень вкусными. Пока! Это Герри. Да. Что такое молодой господин? Она знает, что мама собирается сохранить чистокровный род Квинси. И именно для этого она приютила ее. И интересно, будет ли она рада нашей свадьбе. Какой-то объект с огромной Риацу начал движение. И еще один. Остановись, Масаки, ты должна. Бережнее относиться к себе, ведь мы, чистые Квинси, не должны так просто проливать кровь. Но Рю выглядит как пустой, но используют приемы как шинигами. Я действую, думая о твоих словах. И я думаю, что это твое достоинство, Рю. Но знаешь, для меня беречь себя означает, что я сегодня сделаю все, что в моих силах. Если за правил я не сделаю все, что смогу. И из-за этого кто-то умрет. Тогда завтра я просто не смогу простить себя. Неужели он становится сильнее и умнее для того, чтобы питаться шинигами? Такой монстр, как ты, не сможет долго творить бесчинство и скрываться от общества душ? Гарри! Энгецу! Сейчас это был ударат занпактла. Кто-то за кулисами дергает за ниточки. Все его тело покрыто черными доспехами, но внутри его все белоснежно. Черт, побери! А ты бодр даже с оторванной рукой? Черт! Квинси, постой. Давай посмотрим, что случится. Эй, ты! Быстро. Но тогда... Отлично. Поймала... Вы в порядке? Уж прости, ты выручила. Если бы вы не прикрыли меня, тогда не поранились бы так. Ну, тогда мы квиты. Да? Девчушка, ты кто такая? Что если он узнает, что я Квинси? Он ведь чинигами. что он будет делать? Я Курасаки Масаки, я Квинси. Вот как Квинси значит. Впервые вижу такую, как ты, вживую. Ах, мне сильно повезло. Да что с этим человеком? Разве шинигами бывают такими? Может быть и остальные шинигами точно такие же. Надеюсь, что это так. Идем к Тагире. Масаки в порядке. Да. И из-за этой Квинси мы потерпели провал. Мы просто немного отклонились от цели, пустой, созданный из мертвого шинигами. Самолично выбрал Квинси противоположное себе существо. Разве вы не хотите увидеть, что случится дальше?